Ты была моя одинокая, сердцем близкая, совершенная. Но ты была моя одинокая, сердцем близкая, совершенная. Без тебя ты знаешь. В сердце исчезаешь, просто не заметишь, Как меня теряешь, пути разбежались Но твоим я буду, весне не дышать. Не забудь ты обняла меня, без всегда. Я знал, было все не так Звала за сам я не боюсь тебя Жизнь тебя искал, нашел, и потерял Но Ты была моя. Что же мы наделали с тобой, милая. Полю на двоих делили мир, не зная, что не смогу я отпустить. Это хочу тебя любить, не забыть. Ты обняла меня безусловно всегда. Я знал было все не так. Звала за луна Я не боюсь теперь, ведь знала она. Всю жизнь тебя искал, нашел и потерял